Огласите весь список, пожалуйста. Вы сейчас рассказывают двух словах не сможете, да, что там Черногория mm. интересно. Сейчас я не могу. Да, -да, -да. проходите. Мне приятно. А я такой же клиент, по-моему, нет? Давайте я вам тогда перезвоню, я сейчас освобожусь. Если я не позвоню, звоните его, хорошо? Ты заходи! Если что. Ну, а вы сами разбираетесь, вот, сами посоветовать какой-нибудь хороший, недорогой отель а вы не можете, да? таких так, не существует природе. Так, интернета у меня нет, поэтому сейчас отеля не могу сказать, мне нужно заниматься сейчас с интернетом и могу потом или перезвонить, или написать, как вам удобнее. Или ну, ну, да. договорились. Сейчас, сейчас вам напишу, когда интернет заработает. Все хорошего. Все, кино не будет. Электричество кончилось. Это а две звезды отель, сами понимаете, да, то, что от моря он далеко. Да я даже его описания не вижу, вы понимаете. Смотрите, я не понимаю, что вы хотите. Вы хотите за 40 тысяч, все включено, первое я, изменение, я за... или что? Нет, я за 40 тысяч, я не озвучила такую сумму. Все, смотрите, 57 тысяч, я понимаю, что это, ну это, это, это я не знаю, где это вообще этот отель даже находится, да. То есть, а То есть это, это, это, это будет как, ну, хостел, да, грубо говоря, переночевать. Вам, вам такой, вас такой отель интересует? Нет, нет. Моя Я еще планирую собачку с собой взять. Вот, мне нужен песчаный пляж соориентировать. Можете, вот, Не могу, потому что мне надо каждый отель открывать и смотреть, где вас примут с собакой. Хотя бы чисто в теории. А это очень сложный запрос, это? поэтому не знаю. А у меня никого нет. Никого. Даже собаки. Значит, на двоих это будет 112 тысяч. Ого. Мне предлагали уже достать компания. А мне предлагать -за, за 75 тысяч. Все включено, причем. Ну, может быть, не знаю. Мне вот какие, как какие есть цены. А, а почему, может быть, а Не знаю. Я не могу сказать ничего. <сíх> <сíх> Понятия не имею. Это мы не проходили. Это нам не задавают. А почему так Ну, Я я вам на этот вопрос ответить. Ну как такие цены? Анабато, понимаешь? Маловато будет! Вы не могли бы сюда дублировать запрос да, туда со всеми своими пожеланиями? А, нет. Если хочется прислать, не смогу, а записать не сможете? Нет, возможности нет, ни ручки, ничего, ни бумажечки. О, что ж так плохо за кадрами смотрите? Бегают, куда хотят ваши кадры. А вам и дел нет. Самый нежный Тенни какой? Ну да, я вас э, сейчас сейчас минут как-то чуть-чуть. Сейчас. То есть, Даня, вы не сможете меня проконсультировать пока? Не-не-не, сейчас, -не -не, сейчас, сейчас, сейчас. Я это, отвлекаюсь, поэтому у меня. Сейчас. У вас все дома? А? Ну и ладно. На сезон, поймите, у нас сейчас такая нагрузка идет, что если я даже повешу себе три записки, я могу их не увидеть. Поэтому на процентов прям обещать вы запишите, а там. Поймите. Но если у вас прям такой принцип в этом, то я, наверное, обклею весь компьютер. Остаются мне джентльмены. Это была комедия.